Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о предстоящем месяце октября, об основных астрологических аспектах октября. Что нам этот месяц несет, какие энергии, что мы будем чувствовать, что... Нам будет помогать а что будет носить препятствия вот сейчас с этим будем в общих чертах разбираться и так сам по себе месяц октябрь он начнется и закончится с ретроградного движения планет а это значит что для активных действий будет благоприятно только середина месяца 1 октября закончит движение ретроградный меркурий придет движение коммуникационная сфера станут более Насыщенными конструктивными поездки, договоренности, встречи будут проходить более удачно. Начнется благоприятное время для продвижения своих проектов, занятий творчеством и любовных отношений. А вот закончит месяц ретроградный Марс, который перейдет в это движение 30 октября. Я уже ранее готовила прогноз по этому Марсу, поэтому желающие могут посмотреть. Если хотят, у меня на канале этот прогноз более подробно. Марс у нас связан с активностью, и соответственно, что мы можем почувствовать сопротивление в осуществлении своих каких-либо намерений и планов после того, как он перейдет в ретро-движение. Больше энергии будет направлена на самого себя и на свою внутреннюю активность. 10-11 октября будет трин, между Солнцем и Сатурном. Это время благоприятно для того, чтобы взять на себя дополнительную ответственность. Или вы наконец-то получите заслуженную награду за прошлые свои действия и проекты. Начиная с 19-20 октября, затем еще и присоединиться. 26-27 по квадрату между Солнцем, Плутоном и Меркурием важно, важно скрыть наболевшие вопросы и постараться ну, принять какое-то решение для того, ну, по поводу того, что делать дальше. Настанет время, когда необходимо будет решать что-то здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик. Придется от чего-то отказываться или существенно переделывать, изменять. Этому будут способствовать еще очень важные две планеты, которые, как правило, влияют на глобальные процессы в мире. Это Плутон, который с 8 числа перейдет уже в директное прямое движение, и я думаю, что более активными станут, даже не столько активными, а глобальными изменения, трансформации во всем мире. И Сатурн из ретроградного движения 23 октября перейдет в прямое движение, а это значит, что те процессы, которые были, ну, имели свое начало активное в конце февраля, они снова могут пойти в более пойти в наступление, скажем так. Поэтому достаточно непростой период начинается со 2, ну, с последнего 3 октября в глобальном смысле. Но для каждого из нас эти планеты могут иметь значение в плане определения своего будущего глобально, своей карьеры, своего статуса, место проживания. Вот по этим темам могут быть различные кардинальные какие-то решения. Любовный гороскоп на октябрь 2022 года обещает нам достаточно интересные события. Ну, начнем с того, что с 1 октября Венера будет находиться в оппозиции к Юпитеру, а это признак того, что кому-то из нас захочется как-то расслабиться потакать своим пристрастием больше, особенно ну, девочкам, есть вкусненького, сладенького, захочется комфортных условий, и чем они лучше, тем приятнее. Будет больше расположено людей к любви, захочется близости со своим партнером, благоприятный период, кстати, для зачатия. Также в это время могут возникнуть какие-то короткие романы, без обязательств. Поэтому особо сильно этого числа ничего не планируйте. 13-14 Венера войдет в тригон с Турном. Супер, супер просто период для того, чтобы установить такие долговременные, серьезные, ответственные отношения. Также в это время благоприятно заключать союз. Брак обещает быть долгим и надежным. И в это время очень большой шанс встретить порядочного, ответственного и честного человека. 18-19 октября Венера будет находиться в тригоне к Марсу и одновременно 20 числа сделает квадрат к Плутону. В эти дни усилится сексуальность, притягательность, страстность. Также можно познакомиться, но понятно, что знакомства могут быть на основе физического влечения. Свиданий в это время будет больше, станет чувствоваться романтический такой настрой в общении. В каждом человеке противоположного пола можете рассматривать того самого, которого ищете всю жизнь. Значит... Далее, 23 октября Венера переходит в знак Зодиака Скорпион. Ну, все. Многие из вас будут чувствовать себя как в отношениях, как на качелях. Чувства к партнеру будут прыгать от ненависти до обожания. Ну, поэтому будьте осторожны, с крайне с противоположными эмоциями. Накал страстей вам обеспечен. Любое слово, сказанное, ваш адрес будет восприниматься крайне болезненно. Будете подозрительны, искать во всем какой-то потаенный смысл, ревность будет возникать, желание контролировать человека, ну не, ну не только своего партнера, но и своих коллег в том числе. Если что-то в этот период вскроется, а кто ищет, тот всегда найдет, то отношения могут быть разорваны или претерпеть значительные изменения может появиться отстранение и холод возможно вы разочаруетесь здесь в партнере и будете неудовлетворены в итоге вашими отношениями гороскоп на октябрь до да, работы и общей активности будем для этого рассматривать меркурий и марс меркурий будет двигаться достаточно быстро в этом месяце сразу посетив два знака Весы и 29 числа он перейдет в Скорпион. Поэтому события и эмоции будут сменять друг друга. Меркурий сделает, будучи еще в Деве, 7 октября, дрин к Плутону. И это очень благоприятное время для карьеры и для деловой сферы. Те дела, которые вроде бы когда-то были готовы, но чуть-чуть подвислы подвесли наконец-то смогут сдвинуться с места ваше тщательное планирование и то, что вы уделяете каждой детали внимания, даст результат возможно какие-то изменения но они пойдут только на пользу Меркурий 10 числа перейдет Весы и тут же 12 сделает оппозицию к Юпитеру вспоминаем у кого что было в начале сентября с 3 по а также с 15 по 18. Крайне неблагоприятное время для дальних поездок, для путешествий, для оформления каких-либо документов. И в это время крайне нежелательно что-либо обещать, поскольку Юпитер, он дает, знаете, как излишнюю уверенность в себе, излишний оптимизм. Но в оппозиции к Меркурию, он может дать такой эффект, когда... Ну, мы, не, мы не сможем выполнить обещанное. И 23 числа, значит, считаем 22-го, 23-го, Меркурий сделает трин к Сатурну, и вы сможете притворить задуманное в жизни. Тут вы будете уж осознавать, что реализовать можно, это реально, а что оставить? В конце месяца возможны какие-то противоречия в делах, но, что бы ни происходило, в результате вы поймете, что все сделано правильно. 29 октября Меркурий переберется в Скорпион. Во многих вопросах захочется разобраться внимательнее, копнуть глубже. Может появиться язвительность и подозрительность к людям. В некоторых случаях она будет оправдана. На всякий случай следите за своим языком. 11-12 октября будут крайне напряженные дни. Марс будет находиться в квадрате к Нептуну. Значит, в это время постарайтесь не активничать. У кого-то может появиться желание уйти в отрыв, не обращая внимания на то, что нужно выполнить какие-то свои обязательства. Увлечение алкогольными напитками и другими веществами возрастает. Риск встречи с неприятными людьми, мошенниками становится выше. Проверяйте все документы, в которых вы должны поставить подпись. Не ведитесь на подозрительные телефонные звонки. Очень трудно будет разобрать, где правда, а где ложь. Возможно, кто-то будет вести нечестную игру за вашей спиной, но есть вероятность, что вы сами можете быть нечестны с окружающими. Не стоит заниматься тем, за что можно угодить в пенитенциарную службу. Сейчас особенно все противозаконные поступки всплывут быстро на поверхность. Трудно будет усваиваться информация и может проявляться рассеянность. 30 октября Марс становится ретроградным в Близнецах. Ну Понятно, что, как я уже говорила ранее, Наша активность будет затормаживаться. Разного вида спорт, машины, механизмы, операции лучше не делать или возможные по этим темам задержки. Работа с применением острых инструментов, строительные, ремонтные работы. Ну, это все может проходить с некоторыми остановками и корректировками. В это время вы можете пересмотреть свои цели или сделать какие-то корректировки, способы достижения. Активность становится ниже. Пересмотрите методы своей работы, свое отношение к некоторым вещам. А для женщин даже и отношение к некоторым мужчинам, вашим окружениям. Под воздействие ретро-марса попадают дела, где есть скорость, движение, проявление силы и секс. В этот период, который продлится, ну, ретроградный период, до 12 января вы можете вспомнить свой прошлый опыт и опять внедрить его в жизнь. Или придете окончательно к выводу, что старые методы уже давно не работают и придется что-то менять. Только опираясь на старые навыки, после ретро-периода может на свет появиться что-то новое. Также в этот период нас ожидают еще два интересных события. Я постараюсь сделать по этим темам отдельные прогнозы. Первое это полнолуние 9 октября в Овне. Ну, Овн, как правило, связан с внутренними амбициями, потребностями. И здесь что-то будет важно закончить, переоценить, переиграть. Где-то даже, может быть, пойти на компромисс с самим собой. И также будет новолуния в Скорпионе 25 октября, которая совпадет с солнечным затмением, которое откроет коридор затмений до 8 ноября. Этот ну, начнется очень интересный, ответственный, интенсивный период, связанный с аналитической работой, с расследованиями, открытиями, тайными. Понятно, что и с ведением каких-то боевых, военных действий, поскольку Скорпион управляется как Плутоном, так и Марсом. Две эти планеты у нас воинственные. И можно сказать, что начнется очень важный, очень важный и ответственный период. Ну что ж... Я надеюсь, что общий обзор октября был для вас интересным и полезным. И сейчас приступаем к прогнозам для каждого из вас, для каждого знака зодиака. Поэтому следите за моими публикациями.